Привет, я Энни Мэджик, и это Смешилки, одна из ваших самых любимых рубрик Смешные страшилки, для тех, кто не в курсе, но у нас, ребята, возникла с вами проблема Вы настолько любите этих персонажей, что вы попросили меня сделать отдельную юмористическую рубрику про всю семейку Смешилкиных И я даже сняла один выпуск, и будут еще, но мне кажется, теперь мы начнем путаться в их историях Одни и те же герои в Смешных страшилках и в Смешилкиных, но абсолютно разные жанры Так что давайте как-нибудь решать эту проблему, голосуйте вопросики или пишите Пишите свои предложения в комментариях, возможно, теперь в смешилках будут другие герои. Но не сегодня, а у нас с вами все как всегда. Чем больше лайков, тем быстрее выходит следующая смешилка. Ну и не забывайте потом переходить по ссылочкам в описании на новые видео на других моих каналах. Поехали! Ожившая кукла воду. Жила-была девочка по имени Маша, она училась в школе, но сейчас были летние каникулы. И Машенька и ее мама очень хотели в отпуск И папа решил поехать всей семьей В Чепубинск К их бабушке Машины одноклассники, мальчик Петя, который ей очень нравился И подружка Ева Собирались поехать вместе с Машей и ее семьей Родители, как всегда, болтали на кухне И как мы, по-твоему, доберемся До этого нашего Чепубинска? У нас же даже машины нет Почему это нету? Ты имеешь в виду? раздолбанная корыта, которая старше меня и уже 20 лет стоит в гараже. А как это ты это? Догадалась. Ой, все! Раз уж ты вместо Кипра и Египта и Турции решил отвести нас в свой Чепубинск. Не мой, а твой! Это ж это, твоя мама там живет! Теща моя! Что? Короче, едем на автобусе. Других вариантов у нас нет. Пойду в кассу. Куплю билеты. Тоша, ты иди за билетами, а мы с Петюнькой попробуем мою старушку Катюшку-то починить. Катюшка у него? Ты что, машину по имени называешь? А, а, а что, у всех, значит, есть имена, а у нее не может быть что же мне Ой, все, делай, что хочешь. Куплю билеты и вернусь. Ой, видимся. А в это время Маша, Петя и Ева сидели в Машиной комнате. Да я сейчас тебя замочу. Yeah. Слушай, Машу, у меня там же в деревне у этой твоей бабушки есть парни? А, я не, не знаю. Э, ну и ладно, у нас все равно есть тот самый главный парень. Петя, да? <с hinterqui> э в комнату зашел папа Петюня, пойдем-ка со мной Попробуем починить Мою Катюшку Катюшку? Кого? Так, папа машину свою на nouns, Называет Вот а, Ясно Окей, <с> ладно <fellow majesty talks> Петя. Мама пошла за билетами, папа и Петя ушли чинить машину, а Ева и Машенька остались одни. Ой, Манюнь, а давай пока никого нет, почитаем страшные истории в инете. Удачи, Петя, блин, чё на фигня, а, а, а ну, ну, ну, да, да, давай. Ева и Маша прочитали, что можно вызвать духа и вселить его в куклу, чтобы кукла ожила и якобы помогала им. Ёжик. А, а это? Ты, ты, ты издеваешься, да? Манюнь. Нашла? Тут так и написано. Вселите дух в игрушку покемона. Блин. А что, типа, сделать из этой куклы куклу Вуду? А, Манюнь, ну не тупи, пожалуйста. Кукла Вуду, это когда ты делаешь куклу кого-нибудь и управляешь этим человеком через эту куклу. А мы всего лишь собираемся вызвать дух селиться в какую-нибудь куклу и будет нам во всем помогать. Например, тебе завладеть Петей. Ты же хочешь, да? Ну, давай. <соцентричная> <соцентричная> э, э, ну, не знаю. <соцентричная> Манюнь, да не бойся ты. Все равно никто не придет. Это же невозможно. Ой, я, кажется, нашла подходящую нам куколку у тебя на нижней полке. Ну, ты что, трусиха, что ли? Я могу и с Петей попробовать, когда он вернется. За -за -за Зачем с Петей? Не надо Петю. И я, и я. И не трусиха. Давай. Девочки устроили все для вызова духа куклы. Шесть зажженных свечей, частицы живых и невинных, волосы, ногти и слюни в блюдце для жертвоприношения темным силам зла. Духи-духи! Мы освободили вам тело этой невинной куколки, чтобы вы пришли и вселились в нее для помощи нам. Духи души, Мы освободили вам тело этой невинной куколки, чтобы вы пришли и вселились в нее для помощи на нам. Духи души, Мы освободили вам тело этой невинной куколки, чтобы вы пришли и вселились в нее для помощи нам. Вдруг из ниоткуда раздался страшный и странный звук. Полки затряслись, свет замигал, в комнате мелькнула чья-то тень, свечи затряслись. Девочки напугались и в комнате послышался жуткий голос тьмы. Чем духом ты хочешь завладеть? Так, спокойно, может играть. Фандерина нет, только не это. -не -не -не Фредди нет. Бенди нет. Вурхис? Нет. Гоголь. Может вы уже решите. Ну, блин, Ева, что? Ева так Ева. А -а -а -э -э нет, я кричала Еле, чтобы она остановилась. Idaho <t société> <fruits> уже поздно. Ты выбрала имя. Но запомни, целью куклы будет завладеть телом своего хозяина. <связать> Наступила гробовая тишина Все стало как обычно Но Ева лежала и не двигалась Маша испуганно пошевелила Еву Но та не двигалась <связать> Маша взяла куклу, поставила ее И Ева <связать> тут же встала на ноги <связать> Фу, блин, нафиг что это? Обрадовалась Маша и случайно уронила куклу на пол Маша подняла руку куклы, и Ева подняла руку. <связывая> Она опустила руку, и Ева опустила <связывая> руку. <связывая> что, ты, что, ты, что ты делаешь? Кажется, я могу управлять тобой через куклу. Маша взяла карандаш, посадила куклу. Чего? <связывая> и пощекотала ее. <связывая> Ева, сидя у стены, засмеялась. Маша ткнула куклу карандашом. Ты что, ты, ты дура? Машенька уронила куклу и Ева опять упала. Надо срочно уничтожить эту куклу. Но кукла уже убежала. Озарила Машу, и она помчалась в ванную. Там была включена вода. Видимо, кукла пыталась себя утопить. Вдруг Маша услышала за своей спиной. Эй, обернись! Маша обернулась. Догони меня, догони меня! Кукла передвигалась сама. Она разговаривала, она засмеялась и убежала, а Маша побежала скорее в комнату. Ева Что? пыталась отдышаться, вдруг она схватилась за грудь и стала странно себя вести Колит! режет Я не понимаю, прости меня Хотя, да, подожди, Колит, режет, нож, Кухня. Машу снова озарила и теперь она побежала на кухню А там кукла, стоя на столе, тыкала себя в сердце ножом и смеялась Маша скорее схватила куклу и кинула на пол! Началась драка Маши с ожившей куклой Вуду! на тележала побитая Ева. Как уничтожить ее? Не уничтожить тебя? Я не знаю. Маша решила, что нужно отозвать дух Евы из этой жуткой куклы. У них получилась самая настоящая кукла Вуду, только она еще и ожила. И теперь она хочет завоевать тело Евы. Машенька устроила обряд экзорцизма. Ева очнулась. О, Манюнь, вот блин, жесть. Надо проверить. Ну, ладно. Маша взяла куклу и начала для проверки постепенно выворачивать ей руку. С Евой ничего не случалось. Маша попробовала сильнее. С Евой ничего не происходило. Еще сильнее и вот... <плёп> Она уронила куклу на пол. Блин, да Ева разозленно схватила куклу. Маша кричала от боли. Да не может такого быть! Нет, нет, нет! Да. Ожившая кукла Вуду вырвалась из рук Евы. Кукла снова убежала от нее. Надо было читать, как от нее потом избавляться. Ага. А, не догонишь, не догонишь, догони меня. Догони меня. А -а -а -а. Да. В в смешилкиных, в смешилки и в другие рубрики на своем канале, этом и на других моих каналах я вкладываю реально много времени, сил, эмоций, стараний, потому что я хочу, чтобы вам было интересно, вам нравилось это. Поэтому я прошу вас не только там поддерживать меня лайками, но и других блогеров, которые реально, видно, вкладывают труд в свои ролики. Ну и переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах и увидимся скоро в новых видео. Пока!